Конечно, если применять обычные гвозди, то результат может быть не совсем удачный. Но если вы используете дюбели, то они выдержат любой груз. Строительные материалы из полистиролбетона легко обрабатываются, пилятся, сверлятся, штробятся. Полистирол-бетон – материал, который работает на изгиб или растяжение. Благодаря этому свойству он не ломается и не разрушается, даже если его сбросить с достаточно большой высоты испытаем полистирол-бетон на прочность. Он с легкостью выдерживает многотонную машину, а значит за надежность дома, построенного из полистирол-бетона, можно не волноваться. Кроме того, на этот материал не оказывают никакого влияния ни вода, ни огонь, ни достаточно сильные механические воздействия.